Состояние совершенно неестественное, возможно, для очень многих, но мы погрузились с вами в воду для того, чтобы изучить эффект инерционного движения по жизни. Это даже не эффект толку, который описывается, это эффект неизбежности вовлеченности, то есть ты не можешь быть иным. Ты не можешь чувствовать себя по-другому, ты не можешь по-другому переживать эти состояния, потому что вода предполагает, что ты включен во все. Они включены в тебя, а значит ты включен во все. Они отчасти берут для себя пространство воды, твои проблемы, да, но взамен нагружают своими проблемами. Пусть какой-то проекции их по чуть-чуть, но тем не менее нагружают. Они, может быть, для тебя совершенно неестественны, но вот это вот переживания. Всему и во всем, это как раз эффект воды. Если кто-то его испытал, это как раз и есть то самое погружение, чтобы его очень хорошо отработали. Главное, чтобы не забывали астрал чистить на эту тему, как да. чувствуете подобное состояние. Да? Потому что в этом состоянии очень легко залипло, очень легко ну, вот эти вот, Если кто-то в социальных сетях участвует, да, когда начинается массовые лжбовые типа Я Шарли. Да? вот это вот как раз и есть состояние воды. Ты здесь вообще ни при чем. Но тем не менее, навешивая на себя я, говорю, я принадлежу этому обществу, ты берешь на себя отчасти все кармические проблемы того самого общества и не плода этого не делишься. А они тебя как бы ответственно освобождают от твоих, беря на себя солидарную ответственность за твои проблемы. С одной стороны, это состояние защищенности, с другой стороны, это состояние сопричастности. И в том и в другом случае это может являться инструментом, если ты на него не залипаешься. То есть в это состояние просто можешь войти просто и выйти просто, потому что это энергетический ресурс. Обратили внимание, как легко делались дела в этом состоянии. Они легко делались, пусть неэффективно, но с огромнейшим энергосбережением, огромнейшим, просто буквально можем так вот и сложить и плыть по течению, да, и все равно тебя куда-нибудь принесет, особенно если ты плывешь по волне, то есть по тому течению, по которому все. Отношения, совсем другое. Да. Во-первых, ты в людях перестаешь видеть индивидуальность. Да. Вот обратите внимание за сленгом, например, некоторых правителей, ну, в частности наших, которые русским языком владеют, то русский язык очень четко отражает определенные нюансы. Есть правители, которые часто произносят слово человек, да, но очень редко произносят слово люди. Есть правители, которые произносят слово люди, но почти не упоминают слово человек. Нет вот понятия понятия индивидуальности, но зато люди понятие очень объемное. Есть правители, которые употребляют слово народ. Да. При этом очень редко употребляют слово человек как индивидуальность, да, и слово люди как некая общность, общность людей. Те, которые произносят чаще, часто слово народ, управляют той категорией людей, которые относятся к классу земледельцев в основном. Да, то есть народ это нечто такое стабильное, оседлое, недвижимое. Тот, кто произносит в большей степени слово люди, как раз имеет отношение к управлению стихией воды и люди как через эту составляющую. Тот, кто произносит слово человек, в большей степени оценивает индивидуальность. Понятно, что правителем высокого уровня невозможно быть, если для тебя человек стоит выше, чем люди. Ты просто не сможешь ими управлять. Сознания не хватит для того, чтобы раскинуться и учесть каждую индивидуальность. Но в данном случае употребление понятия ⁇ люди ⁇ акцентирует внимание этого правителя на люди как двигатель, люди как процесс. Не люди как нечто стабильное, оседлое, гарантированно дающее результат, а люди как некая форма экспансии, люди как переносчики идей. У каждого свои предпочтения. В данном случае вы... Погрузившись в состояние воды, с одной стороны, испытали возможность и умение, как экономить силы, ничего не делая, не двигаясь, а лишь просто плывя по течению, и вписаться в общую массу совершенно непротиворечиво, а с другой стороны, испытали состояние абсолютного растворения своей же собственной индивидуальности, потому что сохранять индивидуальность в этом процессе невозможно. Здесь индивидуальны только люди, вот люди от нелюдей <смех> отличаются тем, что люди индивидуальны, все вместе. То есть у них есть какое-то общечеловеческое качество, у нелюдей нет. Но сохранить свою персоналу, персональную индивидуальность в этом состоянии невозможно. Чем приходится жертвовать своей индивидуальности, а что приобретать? Спокойствие и защищенность. Потому что если ты одинаков со всеми остальными людьми, они такие же капли в этом море, как и я, какое, какое от них можно ожидать подвоха, а никакого подвоха здесь быть не может. Они тебя не собьют с пути, потому что вы и так по одному пути двигаетесь. Они не отберут у тебя силу, потому что у, у них и так, у вас и так сила вообще. Это как в один котел, вы все сваливаете всю свою энергию, да, и каждый берет оттуда в меру своего разумения. Это вот такой коммунизм в отдельно взятом стихийном пространстве. В нашем с вами деле очень важно осознать это, ни в коем случае не налипать, быстро есть. выходить. Да, но нельзя в этом состоянии остаться с позиции «все равны». Да? Равны все одинаковые, а в те, которые не одинаковые, не равны. Если он гад, чем-то выделяется из моего пространства, если он говорит, что он более талантлив, чем я, его к ногтю как того клопа. Все правильно, потому что в этом состоянии нельзя принимать индивидуальность другого человека, иначе это будет уже не вода, не инертная масса. Но наше с вами искусство будет заключаться в том, что мы будем легко входить в состояние и легко из него выходить, когда в нем нужда пропадает. Но вот что очень важно, никто тебе не поверит, Допустим, люди, пространство воды не поверят тебе, если ты войдешь в состояние воды и останешься прежним, ты должен стать такими же, как они. Тогда они отдадут тебе свою силу, потому что будут верить, что ты часть их. Если ты при этом останешься прежним, невозможно. Помните, во время медитации мы всегда произносим фразу, когда мы выходим из состояние воды в состояние воздуха, и при подключении грузального тела, мы пытаемся соединиться с ней обратно, у нас ничего не получается, потому что один раз изменивший свою природу, внутрь не войти, в обычном естественном состоянии, внутрь не войти. Человек, один раз испытавший свою индивидуальность и сказавший, я не Шарли, или там еще что-нибудь, я не, он навсегда отрицает себя от этого пространства. И при попытке всякий раз войти туда еще раз, ему придется заплатить очень дорого, ну, не только потери собственной индивидуальности, а и как бы замаливая грехи перед этим общим пространством, которое еще не сразу тебя возьмет. Он скажет, ты изменил свою природу, ты не наш, почему мы должны давать тебе силы, почему общая сила должна принадлежать тебе. И сделать ничего нельзя в естественном состоянии развития сознания, этим потоком инерционной массы можно только управлять. Только управлять. Вот это очень важно. А? еще у кого киев? да, да. А вот, когда я вот это осознала, это да, эти эмоции, мне стало стыдно. Стыдно перед самой собой, конечно, потому что вы-то не шарли и не это там что-то. Конечно, конечно, если же я есть им, который осознает реальность. Да? Но вот это вот глубокое погружение, поверьте, сопротивляться ему бессмысленно, эмоции поднимаются совершенно не тебе, абсолютно не Это можно только осознавать, сейчас я нахожусь в этом пространстве, здесь я могу реагировать на происходящее только так, потому что это системный эффект, это не, не изменить. И только единственное, что мысль должна помнить, это когда-нибудь закончится, это когда-нибудь, потому что ты попал в неблагоприятную для себя среду, для себя как для личности. Но для себя, как для человека, в этом пространстве жить очень просто и очень легко, если вы научитесь готовить это пространство, если вы научитесь извлекать из него выгоду и пользу, вы сможете оценить все прелести подобного движения. Не затратив ни грамма времени, ни байта энергии, добраться до результата быстрее, чем все остальные. Только лишь используя эту силу, силу водного потока. Еще у кого как, кто хочет поделиться впечатлениями. Давайте. Я почувствовала водные потоки сильных. Почувствовала, что этим водным потоком можно управлять. Только не изнутри. Нет, не изнутри что на этом потоке можно делать дела очень большие если ты правильно находишь и у тебя ничего не цезряет абсолютно и главное что не, а, это не тебе, для тебя ничего не стоит да? если ты находишься внутри него для тебя это ничего не стоит почувствовала <coughs> да. да но изнутри управлять этим потоком невозможно это масса это толще она раздавит не заметит и раздавит и дальше пойдет и растворить тебя, встроить в себя, в каждую каплю будет по твоей молекуле. Но у тебя индивидуальности не останется совсем. Там нет. Вот. Но для работы, в частности, для стихийно-магической работы, ну, нужна обязательно. Чтобы понимать, чем ты управляешь, надо какое-то время побыть этим элементом, которым управляешь. Обязательно побыть, чтобы осознать то, что чувствуют они, иначе ты их не поймешь, иначе ты не сможешь найти их особенности. особенности, которые без вреда для них приведут тебя к результату. Любая водная масса, любой поток астральный требует, чтобы его вели, иначе он просто растекается по пространству и не делает ничего. В нашем мире водой всегда управляют либо Земля, либо луна приливы отливы то есть вода всегда является предметом управления точно так также предметом управления всегда является будущее и тот кто в большей степени влияет на воду тот и управляет будущим совершенно верно не сегодняшним днем, но завтрашним точно чтобы качественно управлять процессом надо этот процесс познать от начала до конца точно так же как мы познали землю и огонь и воду все силы которые в человеке связано с подсознанием. Человек сами видите в большей степени инертное существо, чем существо самостоятельное, потому что три стихии представлены у него на уровне подсознания или лишь только одна на уровне социального сознания. Если человек развивает свое ментальное тело, но не развивает все остальное, подсознание в любом случае превалирует. И он всегда становится зависим, зависим от общей массы, может быть ментально очень грамотным человеком, очень много чего знать, но не уметь приложить свои знания к будущему. То есть каузальное тело не подключено, а значит состояние воздуха, вода в нем не раскрыто, и все равно он становится уязвимым. Ментальный, да, умный, да, знающий, да, но беззащитный против общей массы. Для того чтобы управлять силой водного потока, мало подключить стихию воздуха, мало ее осознать, она всего лишь одна часть вашего разума, а подсознание три части и три стихии, значит, надо подключать дальше. Только каузальное тело в большей степени позволяет вам обрести власть над инерцией этой жизни, направлять водный поток туда, куда надо, туда, куда необходимо. Не хочется, подчеркиваю, хочется это уровень астрала, куда надо и куда необходимо. Но Водный поток пойдет без усилий в том направлении, не куда вам надо, а куда хочется им. Великое искусство соединить свое надо с их хочется. И тогда они донесут тебя до результата самостоятельно. А для того, чтобы понять, как на каком уровне твое надо может коррелировать с хочется общей человеческой массой, надо эту человеческую массу постить через самое главное ее проявление, через стихию воды. Люди, живущие на стихии Земли, никуда не двинутся, они никуда не ходят. Это народ. Люди стихии огня лишь только зажигают всех остальных, но сами они тоже никуда не двигаются, они лишь согревают настоящий момент, не более того. Двигаются люди стихии воды, орошая Землю меняя климат, то есть делая дело, вот эти как раз и являются предметом интересов, истинных правителей. истинных правителей. Но мы с вами должны еще познать стихию Воздуха. Мы должны познать стихию Воздуха как некий фактор, самую первую ступенечку к познанию собственной индивидуализации. Для начала это всего лишь умение отрываться от общей массы. Этот отрыв от общей массы сопряжен с несколькими неприятными моментами. Во-первых, это состояние одиночества, о котором мы с вами упоминали уже не один раз. Не один раз. состояние одиночества. Потому что на уровне воздуха там инертности нет, там есть абсолютная свобода. А свобода может принадлежать только одному, когда свобода принадлежит двум, это уже не свобода, это уже договор. А свобода договор не подразумевает изначально. С другой стороны, вторая неприятность, которая ожидает нас на познании воздуха, это невозможность вернуться обратно. Выйдя один раз, ты не станешь никогда прежним, выйдя один раз. Ты должен быть готов, что тебя не примут те, от кого ты оторвался, потому что ты поменял свою природу с водной на воздушную. Когда ребенок рождается, он рождается как раз именно в этом процессе, переходит из водной среды на воздушную. В водной среде он был един со своей мамой, с ее утробой, он был в массе, он инерционно ей был под властью. Если мама налево, значит и ребенок налево. Мама направо, значит и ребенок направо. Мама спать и ребенок спать. Ну почти всегда. Ну, за редким Но тем не менее он зависим. То есть это первые навыки инерционного движения по жизни. Но в тот момент, когда он рождается, связь заканчивается, энергия его инерции преобразуется в нем и воздух. Вода из него выходит, он делает первый вдох, становясь, по сути, воздухом. Знакомясь с воздухом, он приобретает качество обязательного отрыва. Вдохнуть воздух грудью можно лишь только оторвавшись от водной среды, то есть выйдя из нее. И это никогда не делается совместно, это всегда делается индивидуально. Самое тяжелое поднятие точки сборки в сознании человека – это поднятие точки сборки с астрала на ментал. Это всегда очень больно, в том числе и физически. Мы же как-то неоднократно обсуждали с коллегами на предыдущих занятиях ощущение равносильное инфаркту, потому что она идет как раз со стороны спины, с области сердца. Точка движется по меридиану. И под левой лопаткой начинается такое, что во время вызывать. Вот если вы когда-нибудь переживали или будете переживать это состояние, не пугайтесь. Это, это вот оно, оно и есть. В любом случае... Если это происходит, происходит отрыв, ты не можешь жить, как прежде, ты не можешь принадлежать общей массе, потому что у тебя еще пока не появились, конечно, свои ценности, и убеждения, но появилась потребность их осознавать. Другим способом, не так, как положено у всех. Происходит отрыв, вода становится в воздух. Вода становится воздухом, то есть изменяет свою природу, конечно же, под воздействием третьего элемента. Этот элемент ⁇ огонь. Этот элемент ⁇ огонь. Он испаряет воду. Он делает воду воздухом. Тот внутренний огонь, который вы пробудили, будет вам в помощь. Если внутреннего огня нет, отрыва не произойдет никогда. Надо ждать внешнего огня. Внешняя система испарения. Внешний огонь должен тебя подтянуть. Но когда есть внутренний огонь, начинается кипение, внутреннее бурление, и тогда испарение происходит гораздо более быстрым путем. Понятно я объяснила, да? Гораздо более быстрым путем, и, соответственно, трансформация человеческого сознания она строится только на познании и на открытии внутреннего огня. Очень важно это было увидеть. Если огонь пробудили хорошо, все пошло, то сейчас вода закипит, сейчас она забурлит, и все поднимется. Если внутреннего огня нет, то человек становится очень сильно зависим от сильных мира сего, причем не людей, а именно окружающего божественного пространства, тех носителей огня внешнего мира, которые обладают им по природе. Вот если мы сюда посмотрим, то вот увидим эту картинку вот здесь. Вот смотрите, люди здесь вот находятся как бы в общей массе, 96% людей живет пределах внутреннего круга. Огонь находится тут, тут выше, добро, свет, это проводники огня. Чтобы человек вышел за пределы этого круга, иначе нашу свою трансформацию, поднятие точки сборки в более высокое пространство, либо внутренний огонь должен в нем пробудиться, либо он должен подойти близко к ранню. К ранню границы этого мира и мира богов, чтобы внутренний огонь пробудился на провокации внешнего. Сложные вещи говорю, ничего, сейчас поймете. Обычные люди, когда у них все в порядке, кучкуются в центр. И только когда человека перестанет устраивать свое внутреннее пространство, пространство, в котором он живет, он начинает от него отодвигаться, отходя от центра к периферии. Как правило, такого человека всегда называют изгоем, общество само его начинает отталкивать, потому что виданное или дело, чтобы вода отталкивала свою каплю. Это значит, что капля должна быть какая-то уж очень сильно ядовитая, портила жизнь всем окружающим, начинается ее выталкивать. Человек подходит к грани, подходит к рани, вот сюда. И там на сопряжении стихий происходит вот то самое возбуждение, как протуберанец на солнце вспыхнул, и он уже не может быть иным, потому что он соединяется с некой силой, которая навсегда будет его удерживать именно на краю или выводить выше, или выводить выше. Обычно такое состояние естественным путем происходит на колоссальном стрессе. Что-то происходит с человеком, когда он становится не нужен обществу, а общество не нужно ему. Полная Полная катастрофа в мировоззрениях или убеждениях, например, там, предал друг, да, ушла любимая, еще что-нибудь, которая заставляет тебя умолять этот мир до, до размеров своего собственного события. Умолять его. Если вот это вот случилось сейчас со мной, это случилось во всем мире, мир ужасный. И тогда надо двигаться, двигаться подальше от общей инертной массы, искать другое пространство для себя. Это может случиться в момент, когда происходит внутренняя какая-то катастрофа от собственного бессилия в общей инертной массе. Нет алгоритмов решения этого вопроса. Женщина, например, качает на руках младенца, который заходится в лихорадки и крики, да, и вот у нее уже температура зашкаливает, и она не, она не знает, что делать в этой инертной массе, где она живет, нету алгоритмов, как решить этот вопрос, нету Поп с молитвами уже не помогает совсем. И тогда она на внутреннем своем огне, призревает весь страх, она кричит, ту душу продам, только спасите моего ребенка. То есть а таким образом она отталкивается от общей массы и доходит вот сюда, вот куда-нибудь, к краю, там, где этот огонь есть, и она соединяется с этим огнем, и она уже не может быть иной, всё, вода испарилась. Видите эту ситуацию? Естественным путем это происходит именно так. Человеку не интересна общества, ему не интересны увлечения общества, ему не хочется плыть с ними по течению, потому что это общество больше ему ничего не дает. И тогда происходит вот этот отрыв, но это всегда билет в один конец, и невозможно пожить там, потом вернуться как свой обратно, никто тебя не примет, никто тебя не примет. Но вернуться можно лишь только в качестве управителя, представив себе, из себя воду на какое-то время, надев маску, что я вода, и тогда тебя принимают, общее водное пространство, пока не распознала ты можешь пользоваться ее ресурсом, но рано или поздно распознает, потому что постоянно держать состояние воды очень сложно. Очень сложно, даже маму, не говоря уже человеку. Поэтому сегодня у нас с вами произойдет как раз вот этот самый отрыв, отрыв от инертной общей массы. Это перемена мировоззрения на 180 градусов. То есть если раньше люди были хорошие, нежные, ласковые, добрые, и всех было очень жалко, а тот, кто отличался чем-то талантом, способностями, еще какими-нибудь какими качествами, был сволочью, то сейчас будет все наоборот, люди гады, их не жалко совершенно, да? а тот, кто отличается какими-нибудь талантами и способностями, человек достойный внимания. Вот так вот будет теперь да? на, на гранях, на разницах. Вот эта вот разница между воздухом и водой, это Конфликт, природный конфликт, который позволяет в этом мире чему-то крутиться. Кто кого? Инертная масса воды скажет, воздух знаешь что? Ничего ты не можешь. Или воздух скажет, нет ушки, будешь течь, куда я тебе скажу. Да, вот кто кого? Либо время течет в том направлении и в, и, и, и в том темпе, которым ему указывает ландшафт. Да? Либо некая сила, сила воздуха ускоряет этот процесс, всегда являясь катализатором каким-либо изменениям. Мужские стихии, воздух и огонь, всегда являются катализаторами или управителями. А женские стихии, земля и вода, соответственно, являются реализаторами. Реализаторами чего бы то ни было. Вот В данном случае произойдет переход из женского состояния в мужское состояние. Да? Но не физически, конечно, а безусловно психически, оккультно. Мужская компонента воздуха, желание управлять, желание властвовать, желание подчинять не на какой-то короткий период времени, а на длинный период времени, станет в большей степени доминантом.